Исайя, 26 глава, с 19 стиха. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покой твой, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ей кровь, и уже не скроет убитых. Итак, хочу привести несколько неопровержимых доказательств того, что данный отрывок говорит о восхищении церкви. И не просто о восхищении церкви, но также и о том, что это восхищение произойдет до великой скорби. Итак, первый аргумент. Всеобщее воскресение верующих. Восстанут мертвые тела. Здесь есть несколько моментов, на которых мы с вами должны обратить внимание. Первое. Заметьте, как здесь написано. Оживут мертвецы твои. Во-первых, сказано, что оживут мертвецы. Это не что иное, как воскресение из мертвых. Далее написано, что твои, то есть мертвецы, которые принадлежат Господу. То есть это не всеобщее воскресение, а воскресение только определенной группы людей, Божьих людей, то есть истинно верующих христиан. Если мы рассматриваем контекст 26 главы книги пророка Исаии, то мы увидим, что она говорит о последнем времени. И в этом легко убедиться. Прочитайте предыдущие главы, а также 27 главу. Далее Бог говорит. «Воспряньте и торжествуйте». Это именно то, о чем писал апостол Павел так много. Восхищение церкви – это утешение, это блаженное упование, время преображения и радости. Заметьте, что написано в конце 19 стиха и земля извергнет мертвецов. 1 Веселинкийцам, 4 глава, с 15 стиха. «Ибо все говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, навстречу Господу». На воздухе. И так всегда с Господом будем. И так, утешайте друг друга семи словами. Далее мы читаем. «Пойди, народ мой, войди в покой твой». Второй аргумент. «Ожившие мертвецы входят в покой». Это удивительно. Давайте прочитаем некоторые современные перевод этого стиха. «Ступай же, народ мой, возвратись домой, в жилище свои, затвори за собой двери, укройся и пережди немного, пока не утихнет гнев его».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 И когда пойду и приготовлю вам место, перейду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где». Слово «обитель» на наш простой цикл можно перевести как «жилище» или «покой». В многих английских переводах стоит слово «mention». С английского это «особняк». То есть Иисус говорит, что особняков на небе много. Третий аргумент – укрытие от Божьего гнева. Займите, что говорит Бог. «Запри за собою двери твои, укройся на мгновение». До не пройдет гнев. Кому, как ни церкви, сказано, что она не предназначена на гнев. Бог всегда выводит своих. Тому примерной и тому пример лод. Хотя кто-то может сказать, что здесь говорится о каком-то ограниченном гневе. Гневе, который распространяется не на всех. Но позвольте прочитать следующий стих, и я думаю, что нам всем станет все ясно. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие и земля откроет поглощенную ей кровь и уже не скроет убитых своих. Во-первых, здесь говорится о том, что Бог выйдет из своего жилища, это не что иное, как день Господень, и во-вторых, сказано о том, что Господь выходит наказать обитателей земли. Это четвертый аргумент, явная ссылка на период времени, в котором Бог будет судить жителей этой земли. При этом... Не говорится о каком-то конкретном народе. Иначе бы, если бы это было адресовано какому-то народу, Бог бы сказал «скажи Муаву» или «скажи Тиру». А здесь мы видим, что говорится о всех обитателей земли. И последнее. «Земля откроет поглощенную кровь и уже не скроет убитых своих». Прочитаем Откровение 19 глава 17 стиха. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря, «Всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Я думаю, что ни у кого не осталось сомнений в отношении того, что данный отрывок говорит о восхищении Церкви. Более того, он говорит не просто о восхищении, но также и о том, что это восхищение произойдет до великой сколь. Поэтому, как сказал Христос, нам нужно всегда бодрствовать, и всем нам нужно бодрствовать, потому что мы не знаем, когда придет наш Хозяин. Если мы говорим о том, что Христос придет после Великой скорбы, в таком случае мы отвергаем слова Христа, что он может прийти в любой момент. Поэтому будем бодрствовать и будем ждать нашего Спасителя. Аминь.